Итак, как и обещал, в этой части мы поговорим о настройках CoronaSkin MTL в Corona Renderer. С ней тоже все настолько просто, что я уже даже не знаю куда проще. Первый параметр, на который я сразу обращаю внимание при настройке корона скин, это радиус Scale. Допустим, если Вы хотите сделать какой-то силиконовый объект в виде манекена, куклы и так далее, то можно ставить значение равное 5 или больше. Для кожи человека я ставлю значение равное 2. Для cartoon кожи трем. Далее, обычно я сразу загружаю диффузную карту в overall color и sss-карту в amount-parameter subsurface scattering. Но я использую лишь 15% этой текстуры и смешиваю ее со стандартным значением равным 1. Лично мне этот подход нравится больше, чем просто использование текстуры. Таким образом, можно экспериментировать без photoshop и получать разные результаты. После чего я загружаю карту Glossiness и все. Этого достаточно, чтобы получить реалистичную кожу обычного человека. И если же вы хотите создать какой-то сложный шейдер для монстра или необычный пигмент кожи, то можно использовать все оттенки. Здесь их три слоя. По умолчанию первый слот голубого оттенка, но для получения того результата, который я имею, достаточно перетянуть цвет третьего слоя на первый. Значение Layer 2.3 поставить равным 0.1 и радиус третьего слоя изменить на 7. Далее, чтобы получить более реалистичные поры и блики на лице, вам нужно создать еще карты для Glossiness, Reflection и бампа. Для этого открываем в photoshop Albedo карту. Обесцвечиваем ее, назначаем фильтр High с радиусом равным 50 и с помощью левелов получаем все эти карты. В итоге вы достигнете такого результата. Как видите, ничего сложного в создании реалистичной кожи в Corona Renderer нет. Давайте подведем итог. Итак, для того, чтобы получить реалистичную кожу человека в Corona Renderer вам нужно Конечно же Albedo карта, которую грузим в Overall Color. Ее обесвеченная и затемненная версия со светлыми пятнами в области глаз, ушей, носа и губ загруженная в SSS Amount. Естественно, используем ее с 15% смешиванием вкладке Maps. Но не зацикливаемся на этом значении. Обязательно экспериментируем и останавливаемся на том результате, который вам понравится больше. Далее в два слота Reflect Glossiness грузим карту, полученную в Photoshop с помощью Hypass фильтра. В два слота Reflection Color засвеченную левелами диффузку. И в Bump Slot более светлую версию карты для Reflect Glossiness. Значения Layer 1 и 2 уменьшаем до 0.1 Экспериментируем с радиусом каждого слоя, их цветом, а также значением SSS Radius Scale. Glossiness карты используем не на 100%. Экспериментируем со смешиванием вкладки Maps. Значение Glossiness обычно ставим равным 0.7. Таким образом, получается фотореалистичная кожа с нужным SSS эффектом.